Всем привет, дорогие друзья! Спешу поделиться хорошей новостью. С 1 октября в компании TLC очень хорошая акция на три продукта. Один из лучших в мире детоксов в мире, сути Original, комплекс на 5 недель. Вот 5 пакетов на 5 недель. Мягко очищает организм, дает классные результаты Люди очень довольны. На него скидка 50%. Сейчас расскажу, как мне воспользоваться. Жидкие мультивитамины, которые содержат 148 ингредиентов. Комплекс на месяц. Достаточно одной столовой ложки в день выпить, и ваш организм получает классные витамины и минералы. И на продукт витамино минеральный комплекс NRG, который сжигает жиры, дает энергию и питает наш организм всеми витаминами. Давайте я поясню, как нужно воспользоваться этой акцией. Включу экран, демонстрацию экрана и все покажу. Так, виден экран. Смотрите, акция на три продукта. 50%. Все продукты, акция по всему миру, во всех странах, кроме Украины. В Украине только есть Detox и Асути Original Все остальные продукты – это в других странах. Америка, Европа, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Израиль, Германия, Польша, вся Европа. Смотрите, как это работает. Давайте я вам поясню. Немного вам порисую. Как воспользоваться акцией в компании? Акция только для партнеров и акция для вновь прибывших в компанию партнеров, клиентов, дистрибьюторов и так далее. Смотрите, раньше регистрация в компании, регистрация, в которую входит интернет-магазин, бизнес-офис со всей бухгалтерией и отчетностью, где можно отслеживать свой бизнес, регистрация стоила 30 долларов пожизненно. Один раз вы плачете, и вам компания дает бизнес-офис и все, все, что в нем есть, все отчеты. Дальше. Продукт. Например, то ли это заварной детокс, то ли НРГ, то ли нутробуст. Ну, Давайте возьмем по детоксу. Продукт стоит 55 долларов, и доставка. Доставка из США в любую страну миру где-то 15 долларов. Плюс-минус, я вам говорю. Итого 100 долларов – это было без акции. Во время акции, как выглядит акция? Смотрите, регистрация. регистрация сегодня у нас 0 долларов. То есть мы не платим 30 долларов, экономим сегодня. Второе. Мы покупаем продукт. Например, берем вот этот заварной чай, который 55 долларов, комплекс на 5 недель, он стоил 55 долларов, сегодня минус 50 процентов, и цена этого продукта, ну сколько там, 25, 27, там, давайте 28 долларов напишу, 28 долларов, и плюс доставка. Доставка. Доставка где-то 15 долларов. Итого выходит где-то 41 доллар, плюс-минус в зависимости от страны, какая страна. Смотрите, вы раньше вам нужно было 100 долларов затратить, сейчас 41. За счет регистрации, что нету, и скидка 50% на продукт. Смотрите, какая возможна комбинация. Вот акция у нас на продукты. Три продукта, еще раз. Три продукта можно взять в одну корзину, можно один какой-то продукт выбрать. В Украине есть только заварной чай. все остальные страны есть все три продукта. Как это работает? Смотрите, если мы берем заварной чай и регистрацию от компании, на слайде здесь видно, 37%. И плюс доставка в вашу страну там ну, 5 долларов возьмите, плюс-минус там э, добавьте, в зависимости. Э, ну, здесь посчитано э, на 5 долларов дешевле, потому что в разную страну разная доставка, плюс-минус. Берете, заварную чай регистрацию. Смотрите, небольшие деньги. Можно в корзину положить два продукта: чай, и сути и энерджи. Это будет 70 долларов. Либо можно положить три продукта в корзину и 100 долларов всего. Смотрите, регистрации три крутых продукта на три месяца. Очистить свой организм, напитать его витаминами. Сейчас осень. А витаминоз и организму необходимый витамин. И наши люди, которые пользуются этими продуктами, получают вот такие результаты. Смотрите. Уходят объемы, вес. Девушка вот шахло наша партнер из Узбекистана, смотрите, за 15 дней получила, смотрите, как преобразилась. Талия, у да, вот человека. Смотрите, Михаил вот из Украины. Человек занимается спортом, турник, гимнастика и смотрите, талия 4 сантиметра за 15 дней. Есть результаты, которые с анорексией, видите, ну. Человек был худой, за счет очистки организма э, он начал набирать вес. Наладился обмен веществ, и человек вот на чай, видите, в руках держит заварной чай, она начала набирать вес. То есть за счет очистки организм сам регулирует. Кому нужно набрать вес, он набирает. Кому нужно снизить вес, уходят объемы. То есть организм сам знает. Мы только помогаем организму очистить внутренние органы. Смотрите, 5,3 килограмма 10 сантиметров. За месяц шикарно, да, смотрите, подбородок, шея, живот, ноги, обратите внимание, руки. Потрясающий результат. Месяц, смотрите, как талия появляется, да. Как вы хотите как быть, как слева или как справа. Это мой вот результат, смотрите, 15 дней, я сразу принимал три продукта. Смотрите, область живота ушла. Шея, обратите внимание. Вот это дельфуза наша из Узбекистана. Смотрите. Все краше и лучше. Доктор-логопед-дефектолог. Вот молодой парень из Испании, наш партнер. Смотрите, 15 дней принимал один только жидкий поливитамин. Смотрите, живот когда... Постранил. Грудь поднялась, живот ушел. Это девушка из Германии. Шикарные результаты. Оленка, наш партнер из Чехии. Ну, приятно работают продукты. Валентина, смотрите, да, как живот уходит. Даже э, у детей, вот, парень в возрасте... 12-13 лет мы здесь. Смотрите, какие результаты. Красота. И вот так счастливы наши дистрибьюторы вот с такими продуктами. Друзья, сейчас очень важный момент. Можно воспользоваться крутой акцией. И стать дистрибьютором компании. И получить вот эти три разные продукты, где лучше все вместе. За 100 долларов вы получаете... Детокс, витамины на месяц, 30 капсул. И комплекс витаминов на месяц. Все это 100 долларов с регистрацией, с крутым бизнесом, который может изменить вашу жизнь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обратитесь к человеку, который дал вам это видео. Он вам поможет сделать заказ со скидкой. Все, пока-пока, друзья. И до скорых встреч в моих видео.